Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 10 вариант из сборника ЕГЭшного Ященко 2022 года от ФИПИ 36 вариантов. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлассон. Давайте посмотрим первое задание. Необходимо решить уравнение тригонометрическое и выбрать наибольший отрицательный корень. В чем смысл? Ну, у нас вот синус равен минус корень из 3 на 2 в двух точках. Это минус π на 3 плюс 2π, и в двух точках вида, конечно же. Потому что, на самом деле, бесконечное количество точек. Ну, соответственно, мы и запишем, что π на 2х плюс 7 делить на 6. С одной стороны это минус π на 3 плюс 2 pn С другой стороны π на 2х плюс 7 делить на 6. Это минус 2π на 3 плюс 2 pn Конечно же, по-хорошему писать, что n принадлежит z. Вообще использовать разные буквы. там Где-то n, где-то k. Дальше что? Наша задача выразить x. То есть обе части мы будем делить на 6. То есть у вас, точнее не делить, умножать, простите, конечно, на 6. У вас уже получится там, минус 2π плюс 12πn. Потом делить на π. То есть пишки уберутся просто-напросто. Соответственно, вычитать семерку после этого. Получится тогда минус 9 плюс 12n и в обе части делить на вот эту двойку. То есть в результате выйдет минус 4,5 плюс 6n. Абсолютно такие же манипуляции надо будет проводить со вторым корнем. Соответственно, получим мы x равно минус 4,5 плюс 6n. И во втором случае получим x равно минус получается так. Там 9, 18. 11, ну получается пять с половиной. Плюс 6n. n принадлежит z. Дальше какой смысл? Нам необходимо выбрать наибольший отрицательный корень. То есть, вот, например, минус четыре с половиной плюс 6n. А корень должен быть отрицательным. То есть, должен быть меньше нуля. При этом не забываем, что n должно быть целое число и стремиться к своему максимуму, потому что наибольшее надо выбрать. То есть, фактически надо рассмотреть вот такую систему, причем для обоих корней. То есть получается у нас, что 6n больше чем 4,5, в таком случае n будет больше чем 4,5. Ну, oh, точнее, почему больше-то? Простите, немножко накосячил. Конечно же, будет меньше, чем 4,5 на 6. Ну, 4,5 на 6, это 3 четвертых получается. 3 четвертых, соответственно, то есть n должно быть целое число меньше, чем 3 четвертых, при этом максимально возможно. Ну, естественно, максимально возможно n в таком случае у нас нолик. И мы берем этот нолик, подставляем вот в этот корень. То есть, получается минус 4,5 плюс 6 на 0. То есть, минус 4,5. Абсолютно такую же манипуляцию мы проводим со вторым корнем. Но там дело в том, что получится тоже 0. И минус 5,5 плюс 6 на 0 будет минус 5,5. И нам необходимо наибольшее отрицательные выбрать. Естественно, наибольшие отрицательные минус 4,5 и будет. Хорошо, записали. Во втором механические часы с 12-часовым циферблатом в какой-то момент сломались. И перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, не достигнув отметки до «да», 2. Но не дойдя до отметки 11, то есть достигнув 2, но не дойдя до 11 Тут достаточно все просто Необходимо часть циферблата, которая идет с 2 до 11 То есть это 11 минус 2 Поделить на общий циферблат, то есть на 12 часов То есть 9,12 это 0,75 Сложности не должно возникнуть Записали Дальше. Радиус окружности, вписанный в ромб, равен полтора. Найдите сторону ромба, если один из углов 30. В чем смысл? Если вы проведете радиус к обеим сторонам, вы получите фактически высоту вашего ромба. И высота будет 3. Проведем высоту вот отсюда и получим обычный прямоугольный треугольник, у которого здесь катит 3, а здесь 30 градусов. Ну Даже такую простую вещь, как катит лежащий напротив 30 градусов, равен половине гипотенуза. То есть гипотенуза в два раза больше будет. То есть 3 на 2 это 6. Записали 6. В четвертом необходимо найти значение, если вот это P от X есть. В чем смысл? Вот у вас P от X это X минус 2. Вот если бы вас попросили найти, например, P от 4. Все знают, что ну, мы вместо X ставим четверку. Но почему-то, когда вас просят найти P от 4 X, люди теряются. На самом деле то же самое. Вот У вас есть здесь X. И значит везде, где есть X, вы будете писать 4X. То есть 4X минус 2. В таком случае p от x плюс 2, везде был где x, вы будете писать x плюс 2. То есть x плюс 2 минус 2 это x. В таком случае 4px плюс 2 минус p от 4x на 5 будет равно. Ну и пятерка остается. 4 умножить на x и минус 4x минус 2, то есть плюс 2 станет. Ну естественно здесь остается двоечка, а 5 на 2 в свою очередь дает 10. Записали 10. Дальше. Из единичного куба вырезана правильная четырехугольная призма со стороной 0,6 и боковым ребром единицы. Найдите площадь поверхности оставшейся части куба. Ох, в чем смысл? Ну, найдем, естественно, сначала куб. По поверхности просто куба со стороной 1, если бы ничего не вырезали. У вас сторона куба единица, то есть единица в квадрате это площадь одной грани на 6 это площадь поверхности всего куба. Теперь смотрите, у вас верхнюю крышку вырезают. То есть вырезается 0,6 на 0,6 и умножить на 2, потому что снизу такая же крышка вырезается. Но при этом добавляются вот эти грани. Они же тоже поверхностью становятся. А они размерностью 0,6 на 1. То есть 0,6 на 1 и их 4 штуки. Вот площадь поверхности полученного куба. То есть, что там? 6 минус. 0,72 и плюс 2,4. Ну, надо только посчитать, это будет 7, целых, сколько там? 7,68. Записали. Дальше. На рисунке изображен график функции. Касательная к этому графику в точке с абсциссой x нулевого. Найдите значение производной. Значение производной есть тангенс между касательной и осью x. То есть по факту это тангенс, вот если мы вот так проведем вот этого угла. Но нам гораздо проще найти тангенс вот этого угла и просто взять его с минусом, потому что тангенсы смежных углов они равны по модулю, но противоположны по значению. Достраиваем прямоугольный треугольник. То есть, здесь у нас 2, то есть две клеточки. Здесь у нас сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь клеточек. То есть тангенс того угла, давайте возьмем за альфа, это будет 2 на 8. То есть 0,25. Ну а соответственно вот этого угла уже те же самые 0,25. Только взятые с противоположным знаком. Это и есть по совместительству значения производной. Дальше. Амплитуда колебаний маятника зависит от частоты вынуждающей силы. Так. А нулевой постоянный параметр. Омега П есть. Найдите максимальную частоту, меньшую резонансной. Для которых амплитуда колебаний превосходит величину А нулевой не более чем на 80%. То есть вот это А. Будет составлять 180% максимум от А0. То есть 1,8 а нулевое, Поэтому мы так и запишем. Что 1,8 а нулевое равно а нулевое. Дальше ВП у нас есть. То есть это 330 в квадрате. Ну и снизу по модулю. На самом деле даже модуль можно убрать. Потому что та не превосходит. То есть Вшка, ну Омега, она не превосходит Омега П. Поэтому минус вот так вот будет. Ну, соответственно, что? А Нулевое сокращается. Получается 9 так, пятых равно 330 в квадрате на 330 в квадрате минус. Так. Ну, крест-накрест можно перемножить. То есть 9 на 330 в квадрате, 9 на мега квадрат, 330 в квадрате на 5. А, естественно, это перебрасываем сюда, это перебрасываем. Вот у вас 330 в квадрате есть общее, мы его выносим. Здесь 9 минус 5. И равно 9 омега квадрат. Значит, омега квадрат это 330 квадрат на 4, то есть на 2 квадрат, на 9, то есть на 3 квадрат. Ну, естественно, тогда просто будет 330 на 2 и на 3. Сокращается 110 и в результате получается 220. Записали 220. Хорошо. В восьмом. Расстояние между городами А и Б 84. Из А в Б выехал автомобиль. Через 30 выехал... Со скоростью 65 км в час мотоциклист догнал автомобиль в С, повернул обратно. И когда он вернулся из А в А, автомобиль прибыл в Б, найдите расстояние от А до С. Это моя нелюбимая задача. И если кто-то знает грамотное решение, отличное от моего, прошу, пожалуйста, скиньте. Я ненавижу эту задачу люто. Я никогда, ни разу в жизни, по-моему, за всю мою десятилетнюю практику педагогики по математике не решал ее с первого раза правильно. Я знаю, как она решается, но я всегда в арифметике абсолютно косячу. То есть, 84 километра. Что получается? Так, Давайте мы возьмем это за Y километров. Значит, здесь 84 минус Y километров. Дальше что? Так, у нас есть скорость автомобиля. Она неизвестная. Ее возьмем за X километров в час. Это наш авто. Ну и, соответственно, у нас есть еще мото. Со скоростью... 65 километров в час. Давайте расписывать условия. Нам говорят, что через полчаса выехал, через и в С догнал. То есть y делить на 65 это время затраченное мотоциклистом. y делить на x время затраченное автомобилистом. Но чтобы их уравнять, так как тот на полчаса позже выехал, надо эти полчаса вычесть. То есть вот первое уравнение. Ну а дальше спокойно, пока мотоциклист ехал. В А обратно, то есть у, тот приехал в Б. То есть, соответственно, на 65. Вот, в принципе, наша с вами уравнение. как оно должно выглядеть. Так, давайте перенесем немножечко. То есть, запишем это в виде y на x минус у на 65 равно 1 и 2. Это я первое уравнение рассматриваю. То есть, у вынесем. 1 на 65, 1 вторая. Соответственно, будет y умноженное на 65 минус x. 65x равно 1 второй. 2. И окончательно выразим y. То есть будет 65x делить на 130 минус 2x. Вот мы с вами выразили. Теперь это хозяйство, естественно, подставляем во второе уравнение. И начинается небольшой геморрочек с решением... То есть 84 минус 65x. Хотя давайте лучше, наверное, вот так оставим, потому что там сократится потом. Делить на x минус... Так, не минус, равно 65x. На 65, 130 минус 2x. Так. Хорошо. Далее приводить к общему знаменателю придется. То есть здесь умножать на 2 на 65 минус х. Когда мы умножим, мы сразу... Ну, во-первых, здесь сократится, естественно. Во-вторых, вот так сократится. Потому что он уйдет у вас в, числи... в числитель... О, в числитель, простите, в знаменатель первой дроби. И в результате останется 168 на 65 минус х Минус 65 х делить все это хозяйство... На x. И равно это х. Ну а дальше крест-накрест. Как обычно. И получаем квадратное уравнение. Если все упростить. Вы получите вот такую вот загогулину. Минус 65 на 168. И равно это нулю. К сожалению. Ничего умного тут я не придумал. Обычный дискриминант. То есть... Конечно же, в рамках Егэ считать все это будет крайне геморройно, поэтому я надеюсь эта задача никогда никому не попадется. Ну или вы найдете более адекватное решение? это получается 97 969. Единственное, ну, можно порассуждать. То есть, ну, больше 90 тысяч вот здесь, соответственно, это 300 с чем-то в квадрате. Заканчивается на тройку. То есть это потом 303, 307, 313, 317 и так далее. Ну, слишком близко к 90 тысяч. То есть, скорее всего, это 313 или 317. Но ну, если посчитать, то вы получите как раз 313 в квадрате. Просто 313 на 313 умножьте и все. Тогда x 1 у нас минус 233 плюс 313 делить на 2, что в свою очередь дает 40. x 2 меньше нуля, его даже не считаем. Нам с вами необходимо найти что? Найдите расстояние от а до с. То есть нам y с вами необходимо найти. Поэтому мы подставляем. то есть y равно 65 на 40. И делить на 130 минус, соответственно, 80, это 50. Ну, сократится 4,5. Сократится, тут получается 13. Ну а 13 на 4 это 40 52, получается. Записали 52, это будет конечным ответом. Ненавижу эту задачу, если честно. Дальше. На рисунке изображен график функции логарифмической, надо найти значение x, при том, о, значение, при котором функция равна минусу двум. В чем смысл? Во-первых, это логарифмическая функция, у которой она у нас вот перевернута. То есть, смысл в чем? Мы рассуждаем, как вот у вас есть простая логарифмическая функция. Давайте посмотрим. y равно например, логарифм x по основанию 2. Предположим, То есть она бы у вас проходила через 1, 0, потом 2,1. Потом была бы вот здесь 4,2, и она бы шла вот так. То есть, соответственно, если вы посмотрите логарифм x по основанию 3, то у вас чуть-чуть поменяется. То есть у вас в троечке вот здесь она проходить будет. Она пойдет вот так. Как раз мы видим, что вот это изменение, вот, вот здесь, составляет две клетки, как вот здесь. То есть основание явно тройка. Второй момент, она у вас перевернута. То есть, если бы мы нарисовали y равно минус логарифм x по основанию 3, то что бы случилось? Она бы у вас пошла вот так вот. Раз, два и ушла бы вниз. То есть, уже похоже. Но единственный момент. Вот эта точка она сдвинута на единицу вверх. То есть, вот она у вас. Не вот здесь точка происходит, проходит, а вот здесь. То есть, соответственно, это как раз коэффициент b. Наше движение по оси y, он равен единице. То есть, f от x у вас выглядит как единица минус логарифм x по основанию 3. Ну и приравниваем к минусу 2. Соответственно, логарифм x по основанию 3 в таком случае должен равняться минусу 3, ну и понятно, что x тогда, так, только, простите, не минус 3, просто 3, то есть x будет равен 3 в третьей степени, то есть 27. Вот, в принципе, решение 9. В 10 у нас помещение, освещается фонарем с двумя лампами, вероятность Перегорание одной лампы в течение года 0,16 надеть вероятность того, что в течение года хотя бы лампа одна не перегорит. Какой тут смысл? Тут проще посчитать как. Вот у вас могут две не перегореть, перегореть вторая, перегореть первая, обе перегореть. Хотя бы одна не перегорит это сумма вот этих вероятностей. Нам проще найти вероятность, когда они обе перегорят. То есть у нас вероятность одной 0,16, соответственно, вероятность перегорания двух 0,16 на 0,16. Вот. И вычесть из единицы, то есть как противоположное событие, вероятность противоположного события. Ну Если здесь посчитать, вы получите 9, 7, 4, 4, 10 тысячных. Записали. Далее. Найдите наименьшее значение функции. Ну Естественно, необходимо найти производную. При этом у нас идет производное произведение. Соответственно, мы расписываем как производную первой функции. На вторую функцию плюс производная второй функции на первую функцию. Так, здесь производная достаточно легко находится. Это производная степенной функции будет 2 на х плюс 4. Здесь будет та же самая ешка, но момент какой? У вас идет сложная функция, фактически. То есть надо еще умножить на производную степень, то есть на минус 1. В результате мы с вами получаем 2 на х плюс 4. На е e в степени минус 4 минус x. Минус е e в степени минус 4 минус x. На x плюс 4 в квадрате. Естественно приравниваем к 0. Можно x плюс 4. На е e в степени минус 4 минус x. Вынести. А останется 2 минус x минус 4. Соответственно. Получается x плюс 4. На минус x минус 2. На е e в степени минус 4 минус x. Это все хозяйство равно 0. Понятно что x равен. Здесь минус 4 и x равен здесь минусу 2. Теперь мы что делаем? Чертим прямую, отмечаем полученные точки. То есть минус 2 минус 4. Расставляем знаки производной как? Вот на это число можно не смотреть, оно всегда положительное, потому что у нас e в степени. Соответственно, так как здесь положительный коэффициент, а здесь отрицательный при x то плюс на минус дает минус. Соответственно, крайний правый будет с минусом. А дальше плюс, минус. То есть у вас функция убывала, стала возрастать и убывала. Это точка минимума, это точка максимума. Нам необходимо найти наименьшее от минус 5 до минус 3. Как раз у нас до донатном промежутке есть минус 4. Соответственно, там и будет минимальное значение, что это точка минимума. Поэтому мы просто подставляем, но подставляем уже функцию. Потому что необходимо найти значение именно функции. Что там будет у нас? Ну, фактически будет минус 4. Так. Умножить, а не умножить, плюс 4 на e в степени минус 4, плюс 4. То есть 0, ну, потому что 0 на e в любом случае даст 0. Это и будет наш с вами ответ. Хорошо. Давайте глянем 12 Решите уравнение. У вас обычное логарифмическое уравнение. Что мы сразу с вами можем сделать? В принципе, можем, во-первых, написать, что решение у нас определяется при учете, что х больше 0, так как у нас дан логарифм х. Во-вторых, сделать замену логарифм х по основанию 1. Так, подождите. Нет, не можем. У вас 1 восьмая, 1 четвертая. То есть, надо довести до одинакового основания. Ну, давайте это сделаем. Вот 1 восьмая. Не забываем про квадрат. То есть 1 восьмую, естественно, можно представить как 1 вторая в третьей степени. И эту двойку вынести. Не забываем, что она выносится как деление. <coughs> не двойку, простите, а тройку. Но также не забываем про вот этот квадрат. То есть это 1 третье возведется в квадрат. Ну и, соответственно, здесь 1 вторая в квадрате. То есть будет 1 девятая логарифм х по основанию 1 вторая в квадрате. То же самое с логарифм х по основанию 1,4. Тут естественно просто 1,2 логарифм х по основанию 2. О, 1,2. Теперь все это дело мы с вами записываем. То есть получается 36 делить на 9 логарифм х по основанию 1,2 в квадрате. Плюс 4 делить на 2 на логарифм х по основанию 1,2 в Минус 5 равно нулю. Можем, конечно, опять же сделать, как я говорил, замену. Теперь логарифм х по основанию 1 2 там, равно у. И получаем с вами, что 4у в квадрате плюс, так, соответственно, так, так, так, так, так. 2 на, так, только не логарифм, мы же замену сделали, соответственно, на y. И минус 5 равно 0. Находим дискриминант. Что у нас получается? 4 плюс 16 на 5. Это будет 84. И вот тут все. Дело в том, что у вас в ответах даны конкретные значения. Там, корень из 2 на 2 и 4 корень из 2 должно получиться. Но при этом там, на промежутке определенном в пункте B заходит. Ну, там, по-моему, корень из 2 на 2 не подойдет. А, или наоборот подойдет, 4 корень из 2 не подойдет. А вот с 84 дискриминантом нифига у вас не получится. Поэтому мне все-таки кажется, что изначальное уравнение выглядело иначе. Но ну, это с учетом того, какие корни даны в ответах. И выглядело оно вот так. Так, здесь получается 1 восьмая в квадрате. А вот тут у вас будет 16. Логарифм x по основанию 1 четвертая минус 5. Вот если такое бы у вас было изначально, и с учетом замены вы бы получили 4у в квадрате плюс 8у минус 5. И вот это уже прекрасно бы решалось. То есть, что у нас там? Дискриминант на 4. Это будет 8 на 2. Соответственно, 4. 4 в квадрате там 16. И минус... 4 на минус 5, то есть плюс 20. Получается 36. То есть y первое это минус 4 плюс 6 делить соответственно на 4. 1 вторая. y второе минус 4 минус 6 делить на 4 это минус 2,5. с половиной. Делаем обратную замену. По ней у нас получается, что логарифм x по основанию 1, 2 это 1, 2. Логарифм x по основанию 1 2 это минус 2,5. Ну, естественно, по определению логарифма мы получаем x равно 1 2 в степени 1, 2. Вот степень 1 2 это корень второй степени, фактически. То есть корень из 1 2 это корень из 2 на 2. И тут то же самое, единственное, минус перевернет число. То есть, у вас будет не 1 вторая в степени минус 2,5, а 2 в степени 2,5. Ну, это или 5 вторых, то есть, фактически, 4 корня из 2. Вот, это уже соответствует, по-моему, тому, что дано в ответах. Ну, а теперь нам надо определить, какие попадают от 0,5 до 5. Ну, дело в том, что корень из 2 приблизительно равен 1,4. Соответственно, корень из 2 на 2 приблизительно равно 0,7, что попадает. А 4 корня из 2 в таком случае приблизительно будет равно 5,6, что не попадает на промежуток от 0,5 до 5. Поэтому в ответ вы фактически запишите только вот это. Ну, как-то вот так оно все решается. Давайте посмотрим далее. В правильной треугольной призме так точки КН соответственно середины а, А1АС. Плоскость проходит через КН параллельно св 1 Докажите, что сечением является равнобедренной трапецией, найдите угол между прямой так и плоскостью. Если АБ и АА 1 данный, хорошо. Ну давайте рисовать, рисовать я люблю, наверное. Так, пусть будет тык. пусть будет так, будет вот так. Вот такая вот большая у нас с вами треугольная призмочка получится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре. Ну раз, два, три, четыре. То есть вот здесь. Надеюсь, я не сильно криво ее нарисую. Тут, соответственно, на 3 она у меня поднималась. Аллилуйя, вот наша треугольная призма. Пусть будет здесь А, здесь будет Б, здесь будет С, соответственно, А1, б 1 и С1. При этом говорят, что кашка середина А1. Да, давайте вот здесь у нас К. Она находится посередине. Н К. Середина АС. То есть, вот здесь у нас находится n. И нам говорят, что параллельно СБ1. То есть, фактически вот так вот. Хорошо. Что мы с вами, в принципе, можем сделать? Ну, давайте. Будем использовать простую вещь. Пусть у нас вот КН, она пересекает ребро СС1 в точке L. Достроили СС1. Провели КН. Вот, она у вас пересекает в L. -ке. Естественно, из L мы должны с вами провести прямую параллельную СБ 1 Если она будет не параллельная, элементарно она пересечется. Если пересечется, от параллельности плоскости нет и речи. То есть мы с вами проводим. Вот она пошла. Какие-нибудь точки берем. Пусть здесь будет точка М, например. Здесь будет точка H, то есть давайте так и напишем из L прямую параллельную CB1, она пересекает там CB в M и BB1 в H. Ну и соответственно мы можем уже K и H соединить, то есть вот мы ее там соединили. И C и М соединили. То есть вот наше с вами сечение получилось. То есть из этого следует, что КАЖМН наше искомое сечение. Сечение. Построение мы с вами описали. Теперь, ну, что можно сказать? Давайте рассматривать подобные. Нам же надо доказать, что равнобедренная трапеция. Посмотрим на треугольник. КАН. То есть, треугольник КАН у нас, естественно, подобен треугольнику NLC. Он даже не подобен, он будет равен, так как мы проводим через середину. Вот здесь же тоже середина. Так, Давайте по этому подобию мы уберем. То есть, равен треугольнику NLC. В таком случае у нас CL равно АК. Так, Cl равно AK, ну и составляет половину от AA1. Хорошо. Дальше, что мы можем сказать? Ну, мы можем сказать, что у нас ClHB1, CLHB1 получился обыкновенный параллелограмм. Почему? Ну, потому что у вас Cl и BB1 параллельны, CB1 и LH параллельны, раз параллелограмм очень вышел. То есть, CL будет равен B1H. Ну и в таком случае это будет BB1 на 2. То есть, мы получили, что вот это тоже середина. Ну, естественно, тогда можно сказать, что, например, там A1KHB1 получается обыкновенный прямоугольник. Раз он у нас прямоугольник, то KH параллельно A1B1. При этом, опять же. Мы можем спокойно утверждать, что раз HB получился равным CL, то треугольничек CLM он будет равен треугольничку MHB. И в таком случае M тоже середина получилась. А раз это середина, то NM получается обычная средняя линия. Я некоторые моменты опускаю, уж думаю, равенство треугольников вы сможете самостоятельно доказать, когда я основные моменты описываю. Следовательно, NM у нас параллельно KH. То есть мы получили, что сечение является трапецией, сечение трапецией. Ну а равнобедренность ей придает элементарно равенство треугольников. То есть у вас получается, что треугольник KAN равен треугольнику HBM. Следовательно, отрезок КС равен отрезку МН. Ну и получается тогда, что трапеция равнобедренная. Вот у нас доказательство именно под пункт А. Теперь найдите угол между СС1 и плоскостью Альфа, если АВ4. Так, то есть АВ4, боковой корень из трех. Так, у нас. По-моему, правильное, да, правильное. Значит, в основании равносторонний треугольник лежит. Как нам с вами найти этот угол? Ну, по-моему, самый простой вариант проводить элементарно наши с вами, грубо говоря, проекции. То есть, если мы посмотрим на треугольник LKH, он у нас получается равнобедренный. Следовательно, мы спокойно можем с вами, например, опустить в нем медиану, высоту и бисектрису. Но с другой стороны, есть, она упадет в середину каши. вот мы, например, провели через эту середину какую-нибудь Р, я не знаю, РЖ. При этом, то есть, если посмотреть на четырехугольник, вот здесь, который cc 1 рж то в нем вот эта точка, вот это, это тоже будет, так, какое-нибудь у нас незадействованное есть О. Она будет серединой. То есть, ваше сечение, вот оно, выглядит вот так в данном случае. То есть, это не сечение по условию задания. То есть, C, C1, R, G. И вот тут через серединку O в серединку, какую мы там точку обозначили, а мы какую-то никакую не обозначили. Ну, давайте какую-нибудь придумаем W, например. Происходит. То есть, дело в том, что если достроить треугольник CR, это будет средняя линия. И... Вот этот угол будет равен, соответственно, ну вообще вот этому углу. То есть если бы я довел, у нас же вот здесь с вами Элька вот этому углу. То есть фактически угол C1CR это и есть угол, который а, будет между прямой C1C и плоскостью нашего Сечение. Единственный момент, я сейчас все, что я сказал, я описывать, писать не буду, но это описывается, то есть вот эти все построения. Потому что угол между прямой и плоскостью, он рассматривается, соответственно, как угол между проекцией этой прямой на плоскость. Вот. А C, oh, LW как раз и будет проекцией. Но раз LW у нас получилось параллельно CR, то разница, что между CR и CC1 искать, что между CC1 и LW вообще никакой нет. Хорошо. Ну, а находится там, в принципе, все достаточно легко и просто. То есть Мы смотрим C1r. Это высота в равностороннем треугольнике. То есть, она находится как сторона треугольника, умноженная на синус 60 градусов. То есть, 4 на корень из 3 на 2. Это 2 корня из трех. Здесь у вас два корня из трех, А здесь корень из трех. Ну, и в таком случае тангенс нашего C1cr... Это будет c1r, то есть два корня из трех, на cc1, то есть на корень из трех. Будет двоечки. Ну и тогда сам угол c1cr. Так, давайте. Это арктангенс. Обязательно это напишите. Если не напишите, вам ничего хорошего не сделают. Вот, в принципе, решение для данного задания. Давайте посмотрим дальше. Дальше нам необходимо с вами решить неравенство. Что мы будем делать? Тут есть девятка, есть 12, есть 4. Какие нюансы надо понимать? Вот девяточка сама по себе, вот эту страшную степень тоже напишем, которая может вас испугать, это фактически 3 в этой степени, но в квадрате. Двенадцатка, соответственно, это 3 на 4. Ну и 4, 2 минус там, 10х. Мы можем записать как 4, 1 минус получается сколько там 5х и в квадрате. То есть у вас уже получается очень интересная вещь, примерно одинаковая. Но некоторые нюансы надо будет все-таки рассмотреть. Вот здесь единички, то есть вот такой нет. Поэтому эту единичку надо будет убрать. То есть мы ее уберем. И у вас получится фактически 3 в квадрате на 3 минус 5х в квадрате. И здесь то же самое. То есть 4 в квадрате на... Так, только давайте запишем 4 минус 5х в квадрате. Вот теперь у нас есть одинаковое все. То есть допишем, что получилось. То есть 3 в квадрате это 9 на 4, 36. То есть у вас 36 на 3 минус... 5х степени в квадрате минус 91 на 3 минус 5х на 4 минус 5х. Плюс, так, 3 на 16, ну, плюс 48 на 4, соответственно, в степени минус 5х и еще и в квадрате. Больше либо равно нулю. Что дальше мы с вами делаем? Естественно, у нас есть... Квадрат мы на него делим. Мы точно знаем, что это число не может быть нулем. Оно однозначно положительно, Поэтому в неравенстве такую вещь можно сделать. Тогда у вас получается 36 на 3 четвертых в степени минус 5х. И еще в квадрате. Минус 91 на 3 четвертых минус 5х. И плюс 48 больше либо равно нулю. Тут, естественно, напрашивается замена. Вы можете делать замену, если вам удобно. Можете сразу находить дискриминант. То есть 91 в квадрате это 8281. Минус вот эти там 48 на 36 и на 4 это 6912. И в результате вы получаете 37 в квадрате. То есть в таком случае, ну даже давайте все-таки сделаем замену. Замена, а то как-то нехорошо получается. 3 четвертых минус 5 делить на x равно y. Тогда у нас y первое это 91 плюс 37 делить на 72. То есть 16 девятых и y второе 91 минус 37 делить на 72 это 3 четвертых. То есть если бы мы рассматривали неравенство относительно y, оно бы выглядело вот так. То есть у вас есть 16 девятых закрашенная, у вас есть 3 четвертых закрашенная. Коэффициент положительный, то есть по знакам было бы плюс-минус-плюс, вам необходимо больше либо равно нулю, то есть вот эти промежутки. То есть у был бы меньше либо равен, чем 3 четвертых, и y был бы больше либо равен, чем 16 девятых. Ну а соответственно теперь мы можем сделать обратную замену. То есть по обратной замене. Так, обратная замена. То есть, 3 четвертых в степени минус 5 делить на х меньше либо равно, чем 3 четвертых фактически в 1 А здесь 3 четвертых в степени минус 5 делить на х больше либо равно, чем 3 четвертых... О, простите, пожалуйста. Хотя нет, давайте лучше 3 четвертых в степени минус 2. Так как основание у нас у степеней меньше единицы то мы их убираем, но знак неравенства меняем на противоположное. То есть, минус 5x меньше либо равно минус 2. Ну, а дальше что мы с вами можем сделать? Перенести все, например, в правую часть. То есть, получается 1 плюс 5 делить на x меньше либо равно 0. Ну, а тут 5 делить на x минус 2 больше либо равно 0. Естественно, к общему знаменателю. То есть, x плюс 5... На х меньше либо равно 0. Так. 5 минус 2х на х больше либо равно 0. Ну, а дальше просто рисовать. Так, что у нас получается? Здесь минус 5 0, 0, пустая. По знакам для верхнего было бы плюс-минус плюс, начиная справа. То есть, это вот это решение. Для нижнего у нас там 0,2,5. Соответственно, так только одну буквально секунду, подумаю немножечко. Да, верно. То есть, 2,5 вот здесь отмечается. Ну и фактически у вас вот такое решение. Это для нижнего. Но у нас идет с вами знак объединения. То есть, в итоге мы получаем от минус 5 до 0. И от 0 до 2,5. Вот, в принципе, будет решение для данного. Давайте посмотрим 15. -е. Так, в июле 2023 кредит на 12 лет на 1 миллион 200 тысяч. Так, 5 лет возрастает, так 6 точнее. Да, лет у нас возрастает на 18, другие 6 лет на 15. Выплачивается часть долга, причем долг на одну и ту же сумму у нас с вами каждый раз меняется. Ну и надо узнать общую сумму после погашения долга выплат. В чем смысл? Это дифференцированный платеж. там Немножко только процентная ставка меняется, но в принципе какой? Вот проще всего, конечно, на примерах рассматривать. То есть, взяли вы 1000 на 4 месяца под 10%. Там, процентов. Вам надо, чтобы долг менялся равномерно эти 4 месяца. То есть сам долг должен выглядеть вот так получается. Видите, как он просто каждый раз уменьшается на четверть от 1000%. Почему на четверть от 1000? Потому что вы 1000 должны отдать за 4. Однако выплаты будут меняться, потому что у вас каждый раз будет выплата 250 по основной части долга. Но при этом весь начисленный процент. То есть у вас 10% на 1000, то есть здесь плюс 100, потом плюс 75, потому что 10 на 750, здесь 50 и 25. Как видите, у вас выплаты меняются. При этом выплата состоит из фиксированной части по основному долгу и проценту. Соответственно, вы за 12 лет должны отдать сумму 1 200. То есть давайте мы эту сумму возьмем за S, чтобы каждый раз 1 200 не писать. Логично, что по основному долгу вы будете каждый раз выплачивать по S делить на 12. То, что S за 12 лет. И в таком случае за первые 6 вы выплатите 6 на S на 12. Это по основному долгу. Плюс проценты. А как будут выглядеть проценты? То есть у вас есть 18%. И они накладываются в первый месяц на сумму S, во второй, ну, в год, точнее, простите, на сумму 11 S на 12. Почему 11 S на 12? У вас была сумма S, из нее отдали S на 12. Осталось 11 S на 12. Ну, вот как вот было 1000, осталось 750, то есть 250 забрали. Потом уже 10 S на 12, соответственно 11 S на 12. Там так. Эй, вот из меня так себе, конечно. Так, это, конечно же, десятка-то сохранится. Вот здесь все-таки, я думаю, будет 9, а вот здесь будет 8С на 12. Ну и 7С на 12. А потом у вас процентная ставка поменяется, поэтому там уже будет 15%. То есть только в этом разница от классической задачи на дифференцированный платеж. Потому что в классической у вас бы одна скобка была бы. Ну и здесь, соответственно, 6С на 12, 5С на 12. И так далее до S на 12. Вот это у вас сумма выплат. Ну давайте посмотрим, что мы можем сделать. Мы, естественно, можем S вынести. Единственный момент, здесь еще на 2 умножится. Почему? Потому что вот в этих же платежах вы тоже потом S на 12 выплатите. То есть я изначально писал за первые 6 лет, потом вторые 6 лет тоже бы, вы как бы выглядели как бы 6 на S на 12. И вот плюс вот эта штука. Поэтому можно в принципе объединить, написать умножить на 2. То есть, что получится? Естественно, вы выплатите S. Здесь будет 18S на 100. 1 плюс 11 двенадцатых. То есть, 1 плюс 11 двенадцатых. И так далее, до 7 двенадцатых. Это арифметическая прогрессия. А здесь 15S на 100. Соответственно, 6 на 12. До 11 12. Опять же, арифметическая прогрессия. Арифметическая прогрессия и там, и там. То есть, вспоминаем как у нас находится сумма n-членов физической прогрессии, это a1 плюс an делить на 2 на n, то есть 7 12 плюс 1, делить на 2 и умножить на n, то есть на 6. И тут то же самое. 15s на 100, то есть 1 12 плюс 6 12, делить на 2 и умножить на 6. Вот, все. Дальше остается просто... Врубите арифметику. Если врубить арифметику, вы здесь получите 2,1175S. Ну, можно в дробях получить, кому как удобнее. И подставляйте вашу S, то есть 1 миллион 200 тысяч. Получается 2541 тысяча рублей. Вот ваша конечная, грубо говоря, суммарная выплата за весь срок кредита. Хорошо. Давайте глянем, что у нас дальше. В шестнадцатом у нас точка К лежит на отрезке АВ. Прямая, проходящая через точку Б, касается окружности с диаметром АК в точке Н. И второй раз пересекает окружность с диаметром БК в точке М. Продолжение НК пересекает окружность с диаметром БК в точке П. Сколько букв, как я не люблю комбинации окружностей. Хоть убей, вот не люблю и все. Ну ладно, деваться-то некуда. Давайте построим вот у нас... Раз. Соответственно, там вторая окружность. Так, пусть она у нас в три клеточки будет. Так, два. Конечно, циркулем лучше такие вещи чертить. Вообще, в геометрии чертеж как-то ну, получше. Если вы будете чертежными инструментами делать. Потому что хороший чертеж – это часть решения задания. Так, у нас есть... НК, так давайте вот. вот так вот. Соответственно, здесь как-то так пойдет, здесь так пойдет. Дальше. И здесь у нас идет касательное, да? При этом проходит вот здесь вот так. М да. И вот так вот получается, да? Здесь точка P, так N, M. Давайте здесь точка K. Какие нам еще понадобятся с вами? Ну, можно там O поставить для начала. Хорошо. Вот примерзительно наш рисунок. Ну, что мы с вами можем сделать? Во-первых, угол NKA. У нас с вами будет равен углу БКП, как вертикальные, то есть НКА равен углу БКП, потому что они вертикальные. Хорошо. Далее. Далее, естественно, прямые углы, то есть угол АНК, то есть вот этот вот у нас уголочек. Он будет равен углу КПБ. Углу КПБ. Почему? Да, потому что они опираются на диаметр. Они оба прямые. То есть они оба прямые. Ну и в таком случае, естественно, у вас есть подобие треугольника АНК и треугольника КПБ. КПБ. Раз есть подобие, есть у вас равенство углов. То есть угол НАК в таком случае тоже равен углу КБП. А они являются накрест лежащими. И раз накрест лежащие равны, то, соответственно, АН будет параллельно ПБ. То есть, тут достаточно легко доказывается. Хорошо. Второй момент. Найдите площадь треугольника АК, получается П. Если у нас известно БМ единицы и МН4. Что мы с вами можем сделать? Ну, хорошо, у нас есть подобие треугольников АНК и КБП. То есть, раз они подобны, мы можем записать, что это НК относится к КП. Так же, как АК относится к КБ. В таком случае у нас НК умноженное на КБ, будет то же самое, что и АК, умноженное на КП. А вот теперь смотрите, у нас НК, умноженное на КБ. Ну так еще угол-то НКБ равен углу АКП, как на крест лежащий. А одна из формул площадей треугольника это половина произведения сторон на синус угла. Так у вас произведение сторон одинаково, углы одинаковые. То есть площади треугольников получаются одинаковые. То есть можно сказать, что площадь треугольника АКП равна площади треугольника НКБ. Ну давайте немножко там ведем. Пусть у нас с вами. так, Пусть KH, она будет перпендикулярно. О, так, проведем эту KH, она будет находиться вот здесь. Что мы тогда можем сказать? Ну, естественно, у вас NK. Так, почему NK? HN, да. У вас получается прямоугольник HNMK. То есть, HN он будет равен МК. Давайте обозначим за х. В таком случае OH у нас будет с вами 5х. Почему такая штука получается? У вас треугольники подобные. То есть треугольник ОНБ и КМБ. И у вас получается, что ОН относится к МК абсолютно так же, как НБ относится к МБ. Ну, 5 к 1. То есть, если я взял здесь х, то вот это, естественно, 5х. Ну, тогда вот этот, конечно же, у нас получается 5х минус х, то есть 4х. То есть 4х, потому что вот здесь тоже х. Хорошо. В таком случае, что мы с вами можем сказать дальше? А дальше теорема Пифагора. ОН у нас же по совместительству радиус, значит и ОК радиус, значит он те же самые 5х. То есть вы получили прямоугольный треугольник, который выглядит вот так. Это у нас OHK, у которого вот здесь 4x, вот здесь 5x, а HK равно 4, также как HM. Ну, естественно, мы можем написать простое уравнение, то есть у вас HK по теории Пифагора будет получаться 3x, и равен он 4, то есть x равен, соответственно, 4 третьих. В таком случае площадь треугольника NKB, она будет... 1, 2, так, n, k, b. Угу. На КМ, который равен x, то есть фактически на 4 третьих. И на основании n, b, который равно 5. Ну и в данном случае получается 10 третьих. В принципе, вот оно все решение для данного задания. Давайте посмотрим 17. -е. Что у нас там есть? У нас есть уравнение. Да, и нам необходимо узнать при каких значениях h. Так, у нас каждое так, так, так, так, уравнение имеет ровно один корень на отрезке от 0 до 1. Давайте рассматривать, что мы с вами можем сделать с самого начала. Естественно, 7x-6 мы можем вынести за скобки. У нас получается ln, ну, натуральный логарифм, так, x плюс а минус натуральный логарифм, 4 х минус а. И это хозяйство равно 0. Как бы это хозяйство вообще... Решалось. То есть, решалось бы оно следующим образом. то есть Естественно, у нас либо первая скобка равна нулю, то есть x будет равен 6 седьмых, но при этом у нас есть логарифмы, то есть x плюс a должно быть больше нуля, 4x минус a должно быть больше нуля. То есть мы бы получали вот такую систему. Ну или был бы второй вариант, когда x плюс a должно было бы равняться 4x минус a, Соответственно, ну и при этом, конечно же, там у нас одно из них, там какой нибудь x плюс а больше нуля. То есть вторая система. Это условия для вообще существования наших с вами корней. Ну давайте рассуждать теперь само решение. Понятно, что у вас... Раз от 0 до 1 должен быть единственный корень. А у нас вроде как бы и здесь корень есть, и здесь корень есть. То есть у нас два корня. То есть когда у нас будет единственный корень от 0 до 1? Когда один из корней попадает в этот промежуток, а второй не попадает. Понятно, что 6 седьмых от 0 до 1 попадает. То есть, как сделать так, чтобы он не попал? А надо, чтобы он не попал в ОДЗ. То есть, какие у нас варианты? У нас первый вариант, когда x Равно 6 седьмых. То есть, наш корень попадает. x плюс а больше 0, x минус а. Так, 4x минус а больше нуля. То есть, мы получили, что ОДЗ выполнилось. Корень попал. Но при этом, вот этот корень, который попадал во втором случае. Это у нас... Так, если мы решим, что у нас там получается. 3x равно минус 2а с минусом. То есть, оно x равен, ну, корень равен 2а на 3. То есть, этот корень 2а на 3... Не попадает в наш отрезок от 0 до 1. То есть получается вот такая вот штука. Вот выглядит наша первая система. Еще раз. То есть первый корень 6 седьмых существует. Раз он существует, то есть от АЗ выполняется, он однозначно попадает от 0 до 1. А второй корень не попадает. Вот вы написали вариант такой, когда... Один из корней попадает на промежуток от 0 до 1. Естественно, эту систему необходимо решить. Что у нас там получается? Ну, x там равен 6 седьмых. Подставляем сюда 6 седьмых и сюда 6 седьмых. Получаем, что a должно быть больше, чем минус 6 седьмых. a должно быть меньше, чем 24 седьмых. Здесь a меньше 0. И, соответственно, a больше 3 вторых. То есть, вот так вот это выглядит. Ну естественно, если все это порисовать, пересечь, у вас а будет получаться на промежутке от минус 6 седьмых до нуля. И от трех вторых до 24 седьмых. Опять же, если эту систему решить. Но это первый случай. Второй случай наоборот. То есть 6 седьмых как корень не существует. В таком случае что должно быть? Должны не выполняться вот эти два условия. То есть 6 седьмых. Плюс а должно быть меньше нуля. Или 24 седьмых минус а должно быть меньше нуля. Это я просто беру 6 седьмых и подставляю вот вот сюда. Вот. То есть хотя бы одно из них не выполнится. Соответственно 6 седьмых корнем не будет. Но корень х равный 2а на 3 должен попадать в промежуток. То есть он должен быть больше либо равен нулю. Но при этом... Меньше либо равен единице. Ну и соответственно существовать, что x плюс a должно быть больше нуля. Там 4x минус a должно быть больше нуля. То есть фактически вот здесь будет вот такая вот системка. При этом, вот сюда вместо x мы с вами, естественно, будем уже подставлять новый корень. То есть, вот это пойдет сюда, когда мы будем неравенство проверять. Ну, давайте распишем немножечко. То есть, a должен быть меньше, чем минус 6 седьмых. Там, а должен быть больше, чем 24 седьмых. Так, x должен быть равен 2 а на 3. Соответственно, а должен быть больше, либо равен нулю. Там, а меньше трех вторых, соответственно. Так, а больше нуля, больше либо равен, а меньше либо равен 3 вторых. При этом, соответственно, 2а на 3 плюс а должно быть строго больше нуля. 2а на 3 на 4 минус а должно быть строго больше нуля. Вот такая вот штука. Если до конца решить, получается меньше минус 6 седьмых, больше 24 седьмых, больше нуля, но меньше либо равен трех вторых. Потому что вот здесь, вот здесь у вас строго больше нуля получается. Ну и соответственно здесь тоже строго больше нуля. То есть фактически вот это остается. Следовательно, если вы распишите, что у нас здесь есть. Давайте нарисуем. так Что у нас там? Минус 6 седьмых ушло сюда. 24 седьмых ушло сюда. При этом больше нуля, но меньше, чем три вторых. Это у нас вот это. Так они не пересекаются. То есть здесь решения нет. Но существует третий вариант. А третий вариант какой? Когда вот эти два корня у нас совпадают, то есть являются единым корнем. То есть, третий вариант записали. Что 2а делить на 3 равно 6 седьмых. Ну, естественно, а в таком случае равен 9 седьмых. Ну, при этом, естественно, надо, чтобы выполнялось условие существования логарифмов. То есть, вот эти условия. Но они прекрасно выполняются, если вы просто-напросто посмотрите, подставите. В таком случае, в конечном ответе, мы получаем результат первого корня минус 0, 9 седьмых. Ну и, соответственно, от 3 вторых до 24 седьмых. Вот, в принципе, такое вот решение получается. Давайте глянем дальше. На 18, так, 18 точнее, у нас на доске написано 30, более 35, но менее 49 чисел. То есть от 36 до 48 средняя арифметическая этих чисел 5, средняя арифметическая всех положительных 14. И, соответственно, средний всех отрицательных минус 7. У меня немножко запись может прерываться периодически, потому что тут ну, в связи с текущей ситуацией в мире очень много сообщений приходит с разных пабликов. И телефон звенит, и я как бы ставлю на запись паузу, чтобы прочитать, ответить или еще что-то. А, давайте посмотрим, сколько написано чисел на доске. Ну, ведем некоторые обозначения, порассуждаем. То есть, x y z. Это у нас количество каких-то положительных, соответственно, положительных, отрицательных и нулей. То есть нули же у нас тоже могут быть. Что тогда получается? Нам говорят, что среднерептическая всех чисел равно 5. В таком случае, если мы эту пятерку умножим на количество этих чисел. Мы получим с вами сумму. А как из чего эта сумма складывается? Нам говорят, что среднеимфитическая положительность 14, то есть сумма положительность 14х. Отрицательных среднеимпетическая минус 7, то есть минус 7у. Ну и соответственно плюс z на 0 это наши нулевые. Вот такое вот у нас уравнение. То есть, если здесь раскрыть скобки, повыражать, мы получаем, что 7 там, на 2х минус y на x плюс y плюс z должно быть равно 5. В таком случае, что у нас с вами получается? Чтобы это все хозяйство выполнялось, то есть получалось целое число. x плюс y плюс z должно быть кратно 7. То есть иначе как у вас? У вас просто не сократится все. Потому что 2x минус y это же наше число, то есть это однозначно какое-то число. Ну и все. У нас x плюс y плюс z с вами принадлежит промежутку от 36 до 48 включительно. Есть кратные 7 там числа. Естественно, есть 42. То есть 42 числа у нас с вами получается. При 42 все прекрасно выполняется. Теперь давайте посмотрим B. Каких чисел написано больше, положительных или отрицательных? Ну давайте, вот у нас с вами 42 числа. То есть 7 на 2х минус у, делить на 42, должно получаться равно 5. В таком случае 2х минус у должно быть равно, естественно, 30, то что у вас сократится. В таком случае y у вас должен, должен быть равен 2х минус 30. При этом y число положительное, то есть вам же говорят отрицательное, среднее арифметическое отрицательных есть, то есть как минимум хотя бы одно число-то должно быть минус 7, и если там не минус 7, то их побольше, то есть ноль не может быть, то есть вы можете сказать, что 2 x минус 30 однозначно больше 0. В таком случае мы можем сразу сказать отсюда, что x должно быть больше 15, причем строго больше, а если строго больше, то минимальное значение x должно быть... 16 ну а дальше смотрим какие у нас есть моменты то есть если больше 16 то есть давайте возьмем вот, если х у вас равно половину от 42 то есть половину от того что есть то наш у он будет получаться 2 там на 21 минус 30 это 12 штук и что у нас с вами выходит что у нас х21 а y у нас 12. При том, что если мы x будем брать еще больше, то, соответственно, y будет уменьшаться в данном случае. То, что по уравнению-то оно будет увеличиваться, это понятно. Но на самом деле оно будет уменьшаться. Соответственно, y в данном случае меньше x. Ну, значит, положительных больше. Хорошо. Давайте дальше. Какое наибольшее количество положительных чисел может быть среди них? Ну что у нас с вами получается? То есть Мы берем максимально возможное количество положительных. Естественно, для этого количество нулей отрицательных должно стремиться к чему? Нулю. Ну давайте возьмем 0. То есть нет у нас нулевых значений. Тогда что мы с вами получаем? Мы получаем, что y равно 2x минус 30. И, соответственно, x плюс y равно 42. То есть, получится решить в целых числах или нет. Тогда получается так. 3x минус 30 равно 42. Соответственно, x у нас с вами будет равен 24. Ну, Естественно, z мы взяли минимально возможное, то x получился максимально возможным. То есть, 24 штуки наибольший возможный вариант. Но ну, в принципе все. Задание разобрали, варианты разобрали тоже. Единственный момент, который хотел бы сказать, вот я тут в B сказал, что y будет уменьшаться. Нет, конечно же, исходя из уравнения, оно то будет увеличиваться. Даже вот в в мы решили, у нас x получилось 24, y был бы 18. Но дело в чем, все равно рассуждение на то, что мы берем x равный 21, половины правильное. Почему? Ну, Это простая логика. Если вы возьмете число больше половины, то есть 22 числа, то останется чисел меньше половины. И автоматически, даже если z равно нулю, то есть количество нулей у нас нулевое получается, то Y все равно будет меньше половины. То есть Вот так более грамотное рассуждение будет, которое вы можете записать в B, и, соответственно уже не докопаешься. А то все-таки как-то Y будет уменьшаться, это не совсем верно. Ну В общем, да, вариант разобрали. Если вам понравилось, не забывайте про подписку, про лайки, рассказывайте друзьям о канале. Все как обычно. Ну и до новых встреч.